Я всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу познакомить вас с игрой, которая называется g-aut.online. Игра платит. Ну, мы сейчас посмотрим. Значит, как здесь регистрироваться? Сюда вставляем e-mail, сюда логин, повторяю, сюда логин, сюда пароль. Я не робот и создать аккаунт. Все. Я уже это сделала. В чем здесь смысл? Мы здесь покупаем машины. Вот одну машину, вот такую вот, нам дают в подарок. Она равна 10 рублям. Здесь вы не сможете вывести деньги, если не вложите 10 рублей. То есть по-другому не купите еще одну вот такую машину. В самой игре пошел шестой день. И вот вы сами можете посмотреть, сколько здесь людей, что и как. Здесь описывается, как здесь зарабатывать деньги. Давайте войдем в аккаунт. Я не робот. Войти в аккаунт. Вот я вам хочу показать. Значит, вот одну машину вам подарили. Она стоит 10 рублей рублей. И она приносит 50 рублей. Но для того, чтобы вывести деньги, а вывод идет от одного рубля, вам надо купить еще одну такую машину. Вторая машина стоит 30 рублей, у нее уже другой доход и так далее. Дальше вы посмотрите, сколько здесь различных машин. И, как видите, я пополнила здесь 30 рублей. То есть я купила вторую машину. Вот эту. Причем делала это все сегодня И на, на данный момент у меня доход в день 3 рубля В неделю 21 рубль И в месяц 90 рублей Значит так Вот здесь вот у вас рефералы Реферальная ссылочка Моя будет, как всегда, под видео. Есть рекламные материалы, если вы захотите, то пожалуйста. Сейчас я зайду в личный кабинет. Ну, вот мы уже были в личном кабинете. И мне набежало уже рубль 25. Сейчас я попробую вывести, сделаю это на ваших глазах. Собрать заработок. Вы собрали бурочку в размере рубль 25. Сейчас я вам покажу мой гараж. Вот мой гараж. Вот эта машина, которая, которую я купила, а эту, которую мне подарили. Как видите, все это было сделано сегодня. Нет. И теперь вывести деньги. Значит, я вывожу на пайер. Вам надо потом будет этот пайер э ну, писать. Минимальная сумма выплаты 1 рубль. Сумма выплаты рубль 25 пять. Вывести. Деньги успешно переведены на ваш кошелек Идем на паер История И вот смотрим Рубль 25, 9 числа Я вывела сюда Опять таки, перевод выполнен Рубль 25 Выплата пользователю с проекта онлайн Возвращаемся обратно на сайт Как видите, он платит Так Здесь бонус Получить бонус я по-моему не получала Вот Теперь я получила еще и бонус 4 копейки. Давайте посмотрим статистику. Как видите, здесь люди заходят, пополняются, то есть покупают машины и выводы. Так. Ну со мной я все, по-моему, показала даже. Выйти из аккаунта. Здесь вы по по почитаете, какие условия для рефералов. Десять процентов с рефералов. Так И когда вы сюда зайдете Ну, когда вы будете создавать аккаунт То там вы найдете строчку Вставить кошелек Спайера Номер Спайера своего Главное, когда есть главное Ребят, самое главное Я вам Объяснила. Так, хорошо. О проекте. Это браузерная экономическая игра. Ну, тут тоже вы можете почитать, а здесь все то же самое. А здесь подтверждение того, что игра находится... Ну, как, как объяснить? Что игра платит и находится на многих мониторингах, как а, платящая игра. Вот так. Я думаю, что самое основное я вам рассказала. Дело ваше. Хотите заходить, хотите нет. Но я еще раз предупреждаю, что э, деньги вы здесь увидите вы только если вы вложите 10 э, рублей, то есть купите вторую вот такую машину. На этом все. Желаю вам удачи, здоровья и больших доходов.